Доброго времени суток, дорогие друзья. Меня зовут Дэн Тайм Максильз Геймс. Мы продолжаем с вами исследовать тюрьму. Исследовать тюрьму. Вракун Сити, обитель зла. И мы уже видели первого титана нашего. Давайте пока мы ее сюда положим. Мало ли как она пригодится. Кто-то рычит? Или мне кажется? Нет, определенно кто-то рычит. Деталь устройства в коробочке. Давай объединяем с этой. Тогда деталь надо забирать. В любом случае деталь надо забирать. Так здесь все в генераторной больше ничего нету. Ага, о как? Дверь открылась Сейчас. Я думаю пока что мы все делаем правильно Только как собака здесь оказалась? Бля, что за скримеры полетели? Сука. Успел. Мы ж собак всех перебили, которые здесь были в клетке. Сука. Вот и хоррор подъехал. Сейчас от собак не будет отбоя, правильно? Конечно не будет. Как же иначе? Ээ. Здорово, ребятули. назад зайди блять давай вылазь лопайся голова Теперь она точно не встанет. Сообщение от... майора Енота. До встречи. Как-то это грустно звучит. Коробочка. Что за коробочка? Утилизация двери и багажник. Не знаю, что за коробочка. Не знаю, что за коробочка. Ну, блядь, придется патроны выбросить. Потому что нужно куда-то коробку вместить. Мы очень много всего забрали. А-а-а. Хитро. Там патроны для дробовика. Но мне некуда их поместить. Блять. Так, у меня есть бубновый ключ. И, соответственно, открытая дверь. Травичка. А что здесь? Что-то на столе лежит. Блять, пленка. А, -а, а, у меня нет места. Подожди. Мы чувствуем себя хорошо. Вот теперь очень хорошо. Забираем пленку. Ну, трава-то, да, остается здесь пока. Но еще что-то в этом помещении. Кафчик, что ли? Нет, это не шкафчик. Или это в общем типа стрельбище все. Все помещение. И есть стрельбище. Ладно, не знаю, для чего коробочка. Пойдем пока отсюда. Я так понимаю, здесь мы выбираемся уже... Опа! Нет! Твоя башка лопнет? Нет, сука. Я подожду. Пока лопнет твоя голова. Недолго мне еще ждать. Отлично. Так, патроны для дробовика. Места нету. опа отлично печатная машинка я пока сброшу патроны хранить и порох тоже и гранату все. надо собрать все что есть все что я пропустил Порох. Патроны. Это не все еще. Патроны для левого Ага, места для деталей нету. Так, у меня есть порох. Я могу объединить вот эти два. Перезарядить дробовик. Все, отлично. Это забираем. Из комнаты отдыха мы забрали все. Плюс деталь. Ну, деталь где-то пригодится. Стоп, давай-ка сразу сохранимся еще раз. Ну пошли. Бля, это та толпа уебков, которые сожрали нашего копа, который нам отдал блокнот. Отлично. Новый нож? Ну возьмем. Блять, он уже превратился. Так, мы можем отправиться куда? В печатную? Что за печатная комната? Нам нужно в фотолабораторию пленку проявить. И вообще, у нас появился бубновый ключ. М -м -м -м. Но нам нужно наверх интересно рукоятка для домкрата это подойдет или нет куда отправляться туда пойдем посмотрим что там в печатной нифига не помню Ой, бля, что за фрезы? <звы> Мне казалось, или я слышал тяжелое топание. Если слышать тяжелого топа, не надо бежать. Наконец-то. Так, многие комнаты мы уже следовали. доски какое нибудь окно поставим странно что еще ни один Зомби вот сюда не вышел так погнали куда мы можем отправиться Прачечная. Интересно, домкрат сработает в библиотеке или нет? Погнали сначала в фотолабораторию. Я предлагаю фотолабораторию. Но все, появился тиран Появился тиран, теперь будет веселее А, сука! Охуевший кусок дерьма, блядь. <плодисменты> Ебать. Ох, блять, блять, я ранен. Пленка. А, а это мы нашли уже ДЦМ, сука. Спасибо, что вовремя дали. После того, как я уже это все посмотрел. Бля, по здоровью это все плохо. Мы сейчас поднимемся на второй этаж, но мы отсюда не можем выйти. А, мы можем в прачечную сходить. Правильно? Погнали в прачечную. Либо он шевельнулся, либо мне показалось. Вон прачечная. новый ключ везде использовали все Опа это дело хорошее Сейчас я отгадаю. Так. Вот эти три. Нижняя. Это, это и это. Ту-ту-ту. Ту-ту-ту. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Опа! Сюда. Клавиша. Еще одна клавиша. Отлично. Так, а в библиотеке? Вот эта вот штука для Домкрата, она подходит или нет? Не, нихуя она не подходит. Значит, нам куда сейчас? В комнату хранения, правильно? То есть нам нужно. А, блять что я кругов надел таких. Ладно, уходим. Как-то полечиться бы. Но нечем. Я просто увидел, что он превратился this, promise. Так, сохраняемся I promise. Я обещаю Ну посмотрим, как мы с этим справимся Так, комнату хранения Можно выйти через офис Бля, мы теперь остались совершенно одни Еще где-то это Ада Вонга бегает, но... От нее пока ни слуху, ни духу. Так, нам сюда. Так, окей. Какие у нас остались? 103. 1, 0, 3. Какие-то еще, да? 103 и 203. 2, 0, 3. О, еще сумка. Вообще хорошо. Все. Отлично Кстати, я вижу травичку В офисе Старс А, это не офис Старс Гранату забираем Травичку Забираем И доски, я думаю, тоже можно забрать Так, здесь у нас не открыто только комната записей и там нам сказали, что нам нужно идти наверх. Бля, в офис Тарс зайти, там есть этот спрей. Мы теперь сверху можем пройти, там где вертолет был разбитый, помните? Вот. Вот здесь мы можем пройти. Идем в холл на второй этаж, через комнату ожидания. на второй этаж через комнату ожидания через второй этаж сюда Ну уже хотя бы полегче немножко я выдержу хотя бы один урон Ну один удар там или еще что-нибудь топ может надо было сохраниться комната с коллекциями офис шефа бля не знаю что пойдем так сейчас посмотрим еще одни доски можно забрать объединить отлично. а вот здесь уже можно использовать мне кажется это последнее место где можно его использовать Как думаешь? Как думаешь? Как думаешь? Да! Можно вообще выбросить его. Да. Теперь, теперь хорошо. Окей. У нас открылась лестница наверх. На второй уровень. Но еще у нас есть офис шефа. А, -а, а червовая дверь. Я туда не попаду таким образом. Здесь на этаже что-то есть, потому что он горит красным. Я что-то не забрал. Нет, там забрал сто процентов. Ух, ладно, погнали тогда исследовать, что там Новый этаж Ага, и вниз можно спуститься А это куда? Пошел нахуй Опа, комната допросов, и тут пиковая дверь, ой, пиковая, червовая, что это, опа, патроны для дробовика можно сделать А это трефовая. Угу. То есть, пока я здесь ничего. Хорошо, значит, наверх идем. Насколько я понял, эти ключи уникальные. И нам еще предстоит их найти. Тогда мы наверх идем. так еще доски еще доски опа а вот это место куда я хотел попасть яра плюс граната плюс граната патроны для пистолета нам конечно не нужны но я думаю мы в итоге побегаем и с пистолетом тоже здесь мы забрали все пошли на балкон выйдем Приятный дождь. Синюю траву просто так жрать нельзя, правильно? Правильно. Так, значит, нам теперь один путь только в восточную кладовую. Еба. Что у тебя, блядь, кепку сдуло твою. Ты что, под солями? Да это пиздец, я согласен Вылазь нахуй Я подожду, пока башка взорвется. О, блядь. Вот как. Потрясающе. Сколько выстрелов понадобилось? Триллиард миллионов? И как с обычным пистолетом нужно это проходить, объясните мне Бля, у меня синие травы, пиздец Зачем мне эта шестеренка? Это что? О, патроны для дробовика, хорошо Так, там червовый ключ, туда я не могу пройти Но могу пройти в следующую дверь. Почему заперто? Ага. Но мы взяли шестеренки. Бля, нам надо в часовую башню попасть как-то. Что за коробки вот эти? внутри что-то есть ключ ок ключ от машины ладно деталь устройства хорошо Значит, мы отсюда уходим, правильно? Через балкон можно спуститься? Там вроде бы как лестница была. Да, можно. А, -а, -а понятненько. Так должно было быть. Да? То есть это все, что ты хочешь сказать? Так. А вот я и на крыше оказался. Получается. Рычаг вентиля. Но я ж там ничего не сделаю. А как дверь на крышу вдруг открылась? А, никак. Тут же горящий вертолет. Надо как-то потушить это все дело. Либо же я... У меня чего-то нету, я слишком рано сюда спустился. Что-то происходит там такое. Блять, аж две травички. Спасибо большое. Так, я надеюсь, там работает просто котельная. Нихуя. Я-то думал, там мотор. Мотор, понимаешь? Просто мотор. Да лопайся ты уже, лопайся. Ладно. Что, в котельный? Кто-то тоже есть не без этого порох отлично бля печатная машинка отлично бубновый ключ